Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Владимир Путин, президент Российской Федерации, недавно выступил с большим обращением, в котором упомянул Соединенные Штаты Америки, Европу, монетарную политику, инфляцию и целый ряд геополитических проблем, которые и вызывают неопределенность инвесторов на глобальных рынках, в том числе и на рынке криптовалюты. Конечно же, в западных СМИ об этом не скажет ни слова, как и на моей родине, поэтому я нашел ключевые моменты из его выступления, которые и дают нам некоторое понимание ситуации и даже напоминание о том, зачем нам нужен биткоин и криптовалюта. Далее будут цитаты из его речи. Прежде всего, российский лидер заявил, что сами принципы глобальной экономической системы подорваны. Серьезно пострадали такие фундаментальные понятия бизнеса, как деловая репутация неприкосновенность собственности и доверие к мировым валютам таким как например доллар соединенных штатов америки выступая полтора года назад на всемирном экономическом форуме я уже тогда подчеркнул что эпоха однополярного мироустройства подошла к концу несмотря на все попытки поддерживать и сохранять такое однополярное устройство любой ценой и это было неизбежно затем он прокомментировал санкции санкции как оружие оказалось мечом аду концах. Они наносят не меньший, а иногда даже больший урон своим инициаторам. Мы видим ухудшение социальных и экономических проблем в Европе и в Соединенных Штатах. Цены на продукты питания, электроэнергию топлива взрываются, качество жизни падает, а компании теряют рыночные преимущество. Европейский союз утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку. Делают все, что им говорят сверху, во вред собственно народу экономике и бизнесу при этом растущая инфляция на товарных рынках стала реальностью задолго до 2022 года к этому мир подтолкнули годы безответственной макроэкономической политики которые проводили страны большой семерки включая неконтролируемую эмиссию денег и накопление необеспеченных долгов поскольку они не смогли или не захотели изобретать другие способы решения проблем правительства ведущих западных экономик просто запустили печатку машинки печатая все больше денег такой вот простой способ компенсировать беспрецедентный дефицит бюджета я уже проводил эту цифру за последние два года денежная масса в соединенных штатах выросла более чем на 38 процентов при этом денежная масса в евросоюзе также резко выросла на 20 процентов за последние два года Итак, они напечатали больше денег и что дальше куда все эти деньги ушли очевидно ими расплачивались за товары и услуги за пределами западных стран вот вот куда утекали эти напечатанные деньги. Они буквально начали вычищать и стирать с лица земли глобальные рынки. Так, например, в конце 2019 года импорт товара в Соединенных Штатах имел объем около 250 миллиардов долларов в месяц. Сегодня он вырос до 350 миллиардов. Интересно, что рост составил 40%, а именно настолько выросла денежная масса в США за последние два года. При этом роль Америки резко сократилась. Из нетоэкспортера продуктов питания она превратилась в импортера. Грубо говоря, печатает деньги и тянет за собой товарные потоки, покупая продукты питания по всему миру. И все это приводит население развивающихся стран к закономерному вопросу, а зачем обменивать товары на доллары и евро, которые обесцениваются прямо на глазах. Глобальные валютные резервы сейчас составляют 7,1 триллиона долларов и 2,5 триллиона евро. Эти резервы обесцениваются ежегодно на 8%. Более того, они могут быть конфискованы или украдены в любой момент, если Соединенным Штатам что-то не понравится в политике вовлеченных государств. Поэтому я думаю, что это стало реальной угрозой для многих государств, которые хранят свои золотовалютные резервы в этих валютах. И именно поэтому конвертация мировых резервов обязательно начнет. Они будут конвертированы из слабеющих валют в реальные ресурсы, например, в продукты питания, энергоносители и другое сырье. Очевидно, этот процесс подстегнет еще больше глобальную долларовую инфляцию. Итак, я понимаю, среди моих подписчиков найдется множество людей, которые скажут, Путин это совсем не хороший человек, он буквально вторгся в чужую страну, убивает там людей и вызывает глобальные потрясения в мировой экономике. Я не знаю, может это так, а может и нет, но что я точно знаю, это то, что президент России оказывается самым прозрачным, если речь идет о глобальной экономике, инфляции и происходящих процессах в денежной политике ведущих экономик мира, например, американской экономики. Конечно, есть множество других нюансов, которые влияют, на инфляцию, это проблемы цепочек поставок, до сих пор существующий коронавирус и так далее. Но самое главное, что в Соединенных Штатах федеральная система в лице Джерома Паула транслировала наглую ложь о временной инфляции, в то время как она только разгонялась и била исторические рекорды и до сих пор бьет. Сейчас те же люди говорят нам о том, что рецессия маловероятна. К сожалению, многие люди не прислушаются к этому предупреждению, потому что оно исходит из уст человека, которого многие западные страны ненавидят. Но нужно признать, что мы находимся в серьезной ситуации, где инфляция самая высокая за последние 40 лет, а денежная масса увеличивается на 20% ежегодно. Да, ФРС США поднимает процентные ставки и ужесточает монетарную политику, пытаясь обвалить спрос на активы. Это приводит нас к большому риску наступления глобальной рецессии, какой еще не видел мир. Соединенные Штаты, одна из сильнейших стран мира, сейчас хромает на мировой геополитической арене. И чтобы оставаться лидером, ей придется избавляться от высокой инфляции, укреплять свой доллар и сделать все, чтобы избежать новой рецессии. Любой сделанный ФРС США выбор неизбежно приведет к краткосрочным и среднесрочным потерям и проблемам. Не завидую я им. Но что мы видим? Это вероятность потери ценности доллара и наступления глобальной рецессии. И все это результат рыночных манипуляций центральных банкиров и действий, политических фигур. Изучая различные рынки и их динамику за последние годы, кажется, что свободных рынков больше не осталось. ФРС США необходимо разрешить рынкам быть свободными, а свободный рынок – это рынок, который выполняет то, что он и должен выполнять по своей природе, без вмешательства центральных банкиров. И напоследок, если мы вспомним о санкциях, доллар США используется как оружие против неугодных политических режимов. Золотовалютные резервы неугодных политических режимов, которые хранят в долларе могут быть конфискованы и так далее и тому подобное. О чем ты думаешь, когда слышишь такие слова? Мне сразу приходит на ум биткоин. Если неизбежность конвертации мировых резервов очевидна, то почему бы не предположить, что она будет происходить в том числе и в биткоин? Средство, которое нельзя запретить, ограничить, конфисковать и проследить. Средство, которое нельзя использовать в качестве оружия и средство, которое всегда будет твоим, если ты ни с кем не поделишься ключами от него. Не знаю, специально или случайно, но кажется, что Владимир Путин не отрицает, что криптовалюты могут вполне себе заменить мировые валюты. И может быть поэтому Россия работает над своим цифровым рублем. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого.